Please listen carefully. Первое главное правило – ни при каких обстоятельствах не ходите в военкомат. Оно же второе и третье – не ходите в военкомат. Все страшилки про 10 лет лишения свободы за дезертирство и неявку, 3 года лишения свободы – это фейк. Принятые поправки распространяются только на военнослужащих. А до того, как вы не прибудете в расположение части, вы являетесь обычным гражданским лицом. Неявка в военкомат по повестке для гражданского лица – это административное правонарушение, которое карается штрафом от 500 рублей до 3000 рублей. Итак, алгоритм такой. Любую повестку в почтовом ящике или в госуслугах и так далее смело можете сжечь. Серьезные действия вы предпринимаете только если вам вручили повестку под роспись. Всеми силами старайтесь этого избежать. Не подписывайте, выкручивайтесь, но ну, если не получается – подписывайте. Отказ от подписи – это уголовка. Дальше всеми силами уклоняйтесь от визита в военкомат сразу с сотрудниками, которые вам вручили повестку. Да, вы явитесь, но по закону повестку вручают за три дня до момента явки. Тут закон немного размыт, но упирайте на это. Еще раз, первое и главное правило, ни в коем случае не являйтесь военкоматом. Далее, если вас не забрали сразу, можете уже не смело сжигать повестку. Лучший вариант тут не явка по болезни, справки из поликлиники достаточно. Можно просто не явиться без объяснения причин. Тогда это административная статья и штраф 500 рублей. И в первом и во втором случае следующая итерация, то есть повторное вручение повестки, проходит по той же схеме. Строго под роспись. И по той же схеме вы не являетесь военкомат. Дальше третье вручение и так далее. При грамотном маневрировании и умении залечь на дно вы не получите подроспись даже первой повестки, не говоря уже о второй. Еще есть возможность после вручения повестки подать заявление на АГС, альтернативную гражданскую службу, в связи с наличием убеждений против военной службы. Подача заявлений на АГС затянет время, все решения вы будете обжаловать, все общение с военкоматом строго по почте, а учитывая скорость работы Почты России, за это время сдохнут и и шаг, и подешаг. Итак, резюмируем. Ваша главная задача не явиться в военкомат, любым способом. На 95 процентов при неявке в военкомат вам грозит штраф от 500 рублей до 3000. Более подробно о том, как избежать призыва, в наших двух стримах, которые мы провели с координатором движения сознательных отказчиков от военной службы Александром Беликом. Ссылки в описании.